Всем привет в Митрестане, и я рада приветствовать вас у себя в комнатушке! Сегодня мы с вами сделаем вот такой кулон в этно-стиле. Начнем. Для работы нам понадобятся остатки полимерной глины. Я использовала остатки от кусочка с эффектом волшебства. Катаем из остатков в глинную колбаску, складываем и перекручиваем несколько раз, прокатываем ее на пастомашине. Получаемый пласт режем пополам. На срезе видны маленькие прожилки и вкрапления. Прокатываем на меньшей толщине, разрезаем и укладываем части друг на друга стопочкой. Из шоколадной полимерной глины формируем фигуру толщиной пол сантиметра. Прокатываем ее скалкой и выравниваем. Лезвием срезаем кончики под углом 45 градусов. Инструментом делаем текстуру линий. От трости отрезаем пластину и прокатываем ее на паст машине 1,5 мм толщиной. Один край равняем лезвием, укладываем на заготовку примерно посередине. Все выравниваем, лишнее обрезаем. Раскатываем шоколадную полимерную глину 1,5 мм толщиной. Создаем текстуру. Отрезаем нужный нам отрезок и укладываем на оставшуюся часть кулона, так, чтобы линии шли вертикально. Предварительно в середину я сделала небольшую вставку, так, чтобы линии шли горизонтально. Тренировка. Середину, бока и заднюю часть кулона я сатонировала бронзовой пудрой. Верхнюю часть золотой пудрой. Берем спиральный концевик и вдавливаем его в кулон на месте, где будет крепление. Отправляем запекаться при температуре, указанной производителем. После запекания покрываем кулон лаком. Клеим концевик и продеваем чокер. Готово! Вот такой кулон у нас получился. Вы смотрели мастер-класс кулон в этом стиле от Тристания? Всем спасибо за просмотр! Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, ставьте лайки. До новых уроков! Пока-пока!